Всем привет, с вами Дима Грек, и я сегодня Фокус Мэн! Ну, как я уже сейчас сказал, всем привет, с вами Дима Грег. и, как я и обещал, на предыдущей неделе, я покажу сегодня вам Фокус! Для этого нам понадобится... Стакан, Вода и палочка! Что мы делаем? Да, все просто! Наливаем воду! И колдуем! О, великие боги сабзира! О, великий сабзира! Да сделай же так, чтобы вода испарилась. И где-нибудь на улицах она стала мудро. Вода испарилась. А сейчас я все вам объясню по порядку. Для этого нам нужно зайти в самую ближайшую аптеку и купить наибольший возможный размер памперсов. Можно памперс из 18 дней. Спасибо. Вот такие пандерсы. Стакан, вода, мерный стакан желательно, и ножницы. Сначала мы достаем памперсы. Вот так тут их раскладываем. Пока что все уберем. Раскладываем. И сейчас мы будем резать. Резать мы и будем для того, чтобы потом из панкероса э, высыпались специальное вещество. Высыпалось специальные песчинки, которые нужны в каждых памперсах. разрезаем по тонкой линии. Сам вот этот фокус я проводил, родственникам показывал. Все удивились. Но тайну этого фокуса лучше не рассказывать. Как говорится, настоящий фокусник свои секреты не рассказывает. обрезали теперь надо э, вот эту вот всю штучку разделить э, на два куска ну, чтобы открыть можно сказать это вот, вот. ее можно убрать и сейчас будем разделять не, наверное, все-таки легче будет ее мать. делаем дальше. Мы вытряхиваем вот это вот белое вещество. И из другого куска мы тоже вытряхиваем. Вот и все. Теперь убираем вату. И как бы делаем так, чтобы она, вот это вот все еще сто было на середине бумаги. вот это вот все вещество кладем в наш обычный стакан. Это все, все убираем. Это все вещество, так скажем, переливаем в наш обычный стакан. Если вы идете в гости, то можно сделать заготовку, то есть вот это вот вещество, и высыпать в специальную э коробочку, так скажем, из киндер, из-под киндер-сюрприз, чтобы показать этот фокус-фокус в -фокус гостях. Что мы делаем дальше? Мы добавим воды. Желательно пол стакана. Теперь нам понадобится наша палка. Ну, это не обязательно, конечно, можно руками поколдовать. Так, колдуем, колдуем, ждем так 25 секунд. И теперь переворачиваю его. Наше вещество... Наше вещество глазами Желательно его не трясти. Ну, вот эта вода при взаимодействии с вот этим белым веществом, похожим на белый песок, Превратилась в гелий. Вот такой вот фокус. С вами был Дима Грек. Подписывайтесь, ставьте лайки, зовите друзей. Всем удачи, всем пока. Кстати, на следующей неделе я запишу еще одно видео.